Здорово, это Шамшурин, и да, ты не ослышался, я ухожу с этого канала. Сейчас я тебе все расскажу, а если ты досмотришь это видео до конца, то это будет для тебя максимально полезно, и это внесет определенные изменения в твою жизнь, как и все видео, которые, я надеюсь, как-то на тебя повлияли. Итак, я сделал новый канал, поэтому физически я не должен никуда деться. Ну, конечно, человек предполагает, а бог располагает. Да? Времена сейчас не самые стабильные, но я постепенно уйду с этого канала на новый канал. Почему я назвал видео так? Я, конечно, мог назвать там как? Голуби. Приклеить какие-то голые женские там, части тела на аватарку и что-то еще, чтобы привлечь твое внимание. К сожалению, мир устроен сейчас таким образом, что наше мужское внимание могут привлечь только какие-то громкие заголовки, заявления или женские гениталии. Но, раз уж ты здесь, давайте все расскажу. В общем, предыстория следующая. Этот канал себя изжил. По многим факторам, то есть в первую очередь моральный фактор, когда я понимаю, что глядя на все свои видео, там очень много мата, очень много каких-то некачественных там видео, за которые мне сейчас возможно даже где-то немножечко стыдно с точки зрения моего донесения и способов донесения информации, а не с точки зрения той информации, которая там есть, техническая причина. Когда-то давно я начал снимать свои подходы, я был один из тех первых в России людей в СНГ, кто снимал свои подходы на камеру. Потом уже появились многочисленные последователи там, и так далее, и всякие там псевдоконкуренты. Но, соответственно, в какой-то момент мне это надоело, потому что я не вижу в этом логической какой-то цепочки, то есть зачем каждый раз развлекать людей какой-то Санта-Барбарой, когда все плюс-минус одинаковое. И после этого, когда я сменил характер видео на более какие-то теоретические, мотивационные, большая часть людей, которые меня смотрели, она перестала меня смотреть. То есть ну, люди хотели смотреть экшен, хотели смотреть подходы. Таким образом, так организовалось, что здесь что-то там 117-118 тысяч подписчиков, а количество просмотров там 3-4 тысячи человек на каждом видео. И я так понимаю, что алгоритм поисковый, собственно говоря, всего этого, где ты меня сейчас смотришь, так устроишь, что если он думает, что из своих подписчиков человека смотрит мало людей, ну, значит, этот э, человек не интересен и так далее. Все-таки я считаю, что я интересен, я надеюсь, что для тебя не только интересен, еще и полезен, ну и плюс мне нужна твоя активность, поэтому на новом канале все будет совершенно иначе, совершенно по-другому. Этот канал также будет э, пока продолжать работать, и я его не буду закрывать. Здесь есть очень много полезной инфы. Я здесь буду несколько месяцев еще выкладывать какие-то видео, которые другие, не такие, как в новом канале. В новом канале будет более взрослая тематика, более взрослая формулировка, более взрослое донесение. Я хочу выйти из того, скажем, амплуа, кем я и не являюсь. Это мой сценический образ, такого ПТУшника, немножко хамоватого гопника, который там вот приехал из деревни и покорять столицу матушку и общается с женщинами, Так как я не являюсь таким человеком, мягко говоря, на 100%. И э, я совершенно другой. Те, кто знают меня хорошо, мои близкие люди, они прекрасно понимают, о чем я. Тем более, что качество аудитории сильно повысилось. То есть к нам часто приходят э, люди какие-то интеллектуальные, какие-то предприниматели, мыслящие. И хотелось бы с ними общаться на их языке. Далее, на новом канале будет вот примерно такая максимально качественная картинка и максимально качественный звук. Это удобно, долгое время я это игнорировал, понимаю, что мир устроен так, что игнорировать это нельзя. Будут освещены наиболее важные популярные темы, которые мы брали из количества людей, которые запрашивают те или иные темы в месяц. Также будут философские глубокие темы, которых я давно хотел, на которые мне есть что тебе рассказать. Опять же, это сугубо мое мнение, но я уверен, что тебе это будет интересно и полезно. В самое ближайшее время на этом канале будут такие видео, как первое свидание с девушкой, ошибки, как принимать своих родителей, это очень актуальная тема, которая сейчас все больше и больше у всех на слуху, как вернуть девушку и при каких условиях это возможно, как узнать, что женщины думают о тебе на самом деле, почему нельзя ругаться матом в семье. То есть видео не только о женщинах и не только о вопросах там, сближения, соблазнения, отношений, но еще и видео о правильных ценностях, о мужском развитии, о том, как правильно мыслить, как относиться к тем или иным вещам. Будет тема про друзей, про уверенность, про отношения, про игнор, про пикап и не только, про успех, про деньги. То есть там будет более качественный и зрелый контент. Тебе однозначно понравится этот новый канал информация будет более взрослая, более ясная и четкая. Будет также много полезных бесплатных материалов, которые ты найдешь под видео в этом новом канале по ссылкам. Там есть полезные бесплатные материалы, также все тренинги моего проекта. И да, кстати, я хочу в очередной раз напомнить особо чувствительным натурам, которых раздражает, что я что-то продаю в своих видео. Ребята, я не блогер. Я не люблю снимать видео, я честно вам скажу, это вообще одно из самых моих нелюбимых занятий. Но э, так уж сложилось, что таким образом я привлекаю аудиторию на свои тренинги. Моя суть э, помощи людям в том заключается, что я консультирую мужчин в определенных вопросах. У меня есть определенный опыт, у меня есть коллеги с еще большим опытом э, в каких-то делах. И, соответственно, есть некие инструменты, которыми я могу поделиться с людьми. Это тренинги, видео, аудио, подкасты, обучающие какие-то материалы, семинары, статьи, книги и прочее. Поэтому здесь я продавал свои э, тренинги, но и в следующем э, канале, который будет, я также буду только чуть более скромно, просто указывая на ссылочку внизу, предлагать все-таки свои материалы и свою систему, потому что в ней собран... Весь концентрат моих знаний и моего личного опыта. Что я могу сказать? Я уже снял видео на несколько месяцев вперед. Видео на новом канале будут выходить три раза в неделю в одно и то же время, в одни и те же дни. И там меня и мою команду ты сможешь увидеть совершенно с другого ракурса. А прямо сейчас уже на моем новом канале, где-то здесь ссылка на него, ты увидишь очень жирный и полезный видеоролик с примерами флирта. Что такое флирт? Что это такое? С чем его едят? Почему не умея флиртовать с женщинами, мужчина однозначно обречен на попадание в друзья к той, которая ему нравится? И главное, конкретные примеры флирта в тех или иных ситуациях. Это видео будет тебе максимально полезно. Прямо сейчас перейди на этот канал. Оставайся здесь тоже. Я какое-то время еще буду здесь вещать. Там обязательно подпишись, поставь этот там, колокольчик, все что угодно. Там это все написано. Поставь какой-то лайк или не лайк, не знаю, что тебе захочется. Напиши комментарий. Огромная просьба к тем людям, которым нравится все-таки мое творчество, у которых оно вызывает какие-то э, хорошие ощущения и результаты. Мне нужна ваша активность. Пишите комментарии, неважно что. Пишите лайки, ставьте. Рекомендуйте эти видео своим друзьям, перебрасывайте их. Нам нужно сейчас э, немножечко подвсплыть и набрать э, новую аудиторию мужчин, которые так же, как и вы, заслужили того, чтобы у них в голове была какая-то ясность в вопросах с женщинами. И если ты выбираешь для себя развитие по всем фронтам, то впрыгивай, подписывайся на мой новый канал и смотри его регулярно. В этом, собственно, и заключается польза, о которой я говорил в начале видео. Переход на новый уровень развития, новое качество информации, которое ты потом будешь применять как с женщинами, так и вообще по жизни. Итак, все ссылки здесь внизу. Увидимся на моем новом канале.